Сегодня у нас очередное видео, это рецепт, рецепт пресловутой куриной грудки. Блюдо на чередование, наверное, на атаку не подойдет, потому что мы будем использовать кунжутные семечки, арахисовую пасту. Ну, в общем, в процессе расскажу. Если вы хотите на чередование использовать, просто тоже, ну тоже что-то вы не будете добавлять. Значит, напомню, что... На диете дюкана Леша похудел на 53 килограмма за два с половиной года. Сейчас, как мы питаемся и что у нас происходит, смотрите, видео мы выпустили предыдущее. Ссылку оставит Леша под описанием. Ну, я, в общем-то, уже начала резать куриную грудку поэтому она мне кусками забыла, что рецепт будем снимать куриная грудка количество любое хотите на большую компанию приготовить у меня здесь одна большая куриная грудка дальше соевый соус обязательно кукурузный крахмал, не обязательно арахисовая паста или арахис, и приправы. Соль, перец, у меня здесь грузинская приправа, сухой чеснок, красный перец, сванская соль, Тут у меня немножко остатки. Если хотите добавить, можете имбирь, более острое сделать, жгучий красный перец. В общем, варьируйте. Принцип, как приготовить, я вам покажу, а дальше вы уже сами. Значит, Куриную грудку нужно порезать такими тоненькими полосочками вот так потому что блюдо готовится достаточно быстро в общем тоненькими такими полосочками не понял наоборот что ли было скажи что перемешать значит так у оператора получилась накладка не ну не не, не, не снял Товарищ. Товарищ, процесс, как я мариную, ну, что, покажу. Добавила я сюда соль, соли немного, потому что мы потом в процессе будем использовать готовки соевый соус. Немного соли добавила, а черный перец добавила. Грузинская приправа универсальная. Щепотка с ванской соли, сухой чеснок, сладкий красный перец. Если хотите, можете добавить имбирь сушенный, можете добавить там, орегано. Ну, В общем, кто что любит. Вот я, в принципе, вот такие приправы приготовила. И сюда я еще добавила буквально чайную ложку оливкового масла. И все тщательно-тщательно все перемешать, чтобы каждый кусочек был в приправе. И вот так вот и оставить на полчаса. Так. Прошло полчаса, сковородку ставим на огонь. Здесь у меня там 2 ложки растительного масла. Так, сюда мы добавляем сейчас 2 ложки кукурузного крахмала. Вот попробуйте именно с кукурузным крахмалом. Но если нет кукурузного, я не знаю, кто не на дюкане, можете, наверное, картофельный использовать. Я вот, в принципе, вот в готовке картофельный практически не использовала крахмал, поэтому ничего не могу сказать. И вот так вот все перемешайте, чтобы каждый кусочек получился обваленный в крахмале. Кто-то делает в пакете, насыпает крахмал в пакет, туда закидывает ну, продукт. Я не делаю так. Мне вот так удобно. Поверьте, это вкусно. Вот что-то приготовить, обвалять в крахмале, в кукурузном. Получается такое, в общем, достаточно хрустящее. Кляр, не кляр, как это назвать, я даже не знаю. Знаете, я добавлю, наверное, еще пол-ложечки вот сюда. И крахмал в процессе готовки, вот кто-то там обваливает всегда в муке, там и все, и никогда мы больше по-другому не делаем. Поэтому попробуйте, крахмал не горит. И вы когда будете готовить, не будет вот этого, ну, <сосы> чего не Кто-то готовит, обваливает в муке, но поверьте, вот крахмал, когда вы обваливаете в крахмале, крахмал не горит. Так, ну все, масло разогрелось. Выкладываем вот, чтобы такой в один слой это получилось. И сейчас ждем, пока с одной стороны курочка обжарится. И тогда будем переворачивать. Вот так пока курочка обжаривается можно сделать просто арахис очистить и порубить можно добавить вот как я в данном случае у меня паста паста арахисовая у меня с кусочками арахиса в общем я делаю так вот такая щедрая ложка ну столовая ложка и добавлю сюда немного воды вот буквально столовую ложку воды и нужно этот эту пасту растворить если вы не едите оранжевый, просто не добавляйте его, и все. Добавлю еще немного воды. Курочка тем временем готовится. Вот такая должна быть масса, ну, чтобы она вылилась у вас в сковородку. Так, смотрим курочку, вот она обжаривается, и переворачиваем ее, вот до такого состояния. Это буквально прошло на минутки 3, вот так, и обжариваем с другой стороны. Так, теперь мы сюда добавляем ореховую пасту. Так, примерно 2 столовые ложки соевого соуса и кунжутные семечки. И все хорошо перемешиваем. Поверьте, аромат стоит потрясающе. Приготовьте, обязательно не пожалейте. Да-да, девочки, всем, кому я уже успела рассказать этот рецепт, вот я специально, в общем-то, для вас готовлю, чтобы все это было наглядно. Как это быстро и как это просто, насколько это аппетитно выглядит, насколько это вкусно. Все оставляю делаю огонь поменьше оставлю еще минут на 5 и блюдо готово вот такое блюдо получилось Подавать а я его сегодня буду с рисом рис мы заправим соевым соусом а про рис а что про него рассказать отварной рис не ну этот рис вот особенный я так скажу ну, для Леши все, что я готовлю, особенное. Ну, в общем-то, я многим уже в личных беседах рассказывала, как я готовлю. Рис на самом деле у меня получается всегда рассыпчатый, всегда вкусный, ароматный. Если интересно, я, конечно, в следующем рецепте где-то там ну, покажу, как я его готовлю. В общем, блюдо очень вкусное. Приготовьте, не пожалеете. Мы всем желаем здоровья. Худейте с удовольствием. Всем пока!